Изначально этимология праздника Купалы происходит из корня куп или купа. Это слово означает вместе, означает единение, совокупление, соединение, в купе У нас остались в русском языке слова, связанные с этим корнем. И Купала, конечно же, происходит именно оттуда. Это очень древнее божество, такое же древнее, как сама жизнь. Традиции по-разному его описывают, вот последняя традиция описывает его, как сына Семаргла Сварожича и его любимой купальницы. Родились у них дети Купала и Кострома. Близнецы, божественные близнецы, это во всех культурах так есть. Считалось, что Аполлон и сестра его близнец Артемида тоже родились в день летнего солнцестояния. В этот же день родился и бог плодородия, бог любви, юный бог Макок в Кельтике и так далее. Мы с вами найдем этого вновь рожденного бога, молодого бога везде. Считается, что и скандинавский бог Видарз, древний бог Керн, Кернунос, как его дальше называли в кельтской традиции, также имеет место и время рождения именно в канун летнего солнцестояния. Все боги, которым суждено унаследовать будущее, молодые боги, рожденные матерью землей и первозданным огнем, имеют отношение именно к этому празднику. Его называют Ерилов день, его называют Янов день, его называют Лига, Лита, а вот в финском языке, как ни странно, сохранилось его истинное значение, летнее Рождество, до сих пор его называют именно так, а у нас он называется по имени Бога Купал. Праздник этот был настолько силен и любим, что никто не мог его изжить из традиции. А еще в повести временных лет самым, так сказать, первым и древним официальным признаваемым источником на сегодняшний день, покрывается чуть ли не средневековым матом. Этот бог и описывается, какой он злобный бес и как люди бегают в лес и презирая вообще всякие нормы и установки, выданные ими вновь пришлыми попами, то есть, ну никак люди слушаться не хотели, потому что это было сильнее, это было выше их. Огонь, который рождается в этот день, человеческим сознанием воспринимается плохо, это очень сильный огонь. Только все вместе говорили древние волхвы, вы можете его взять, но для этого вы должны собраться вместе. Вы должны в этот день забыть все распри, все недоразумения, все недопонимания, потому что этот день очень важный для общего единения. Чтобы раскрыть первооснову любовь, сознание должно быть подготовлено, потому что только на силе любви вы сможете принять тот дар, который дает вам сейчас Купала. А какой же дар он дает? Считается, что первооснову добро, которое раскрывается в этот день и час, формируют культы, формируют традиции, формируют эгрегориальные системы. И отчасти это так оно и есть. Эгрегориальные системы через жизни людей собирают, так сказать, это такая бигдата, собирают совокупный опыт всех веренных их заботам, народу, населению, выводят оттуда некие результаты, как люди отработали определенные нормативы, морали, установки э, и, и прочие событийные ситуации, которые мы им устроили, какие выводы они из них делали, какие результаты показали. Таким образом формируется первооснова добро. Все что не получилось, уходит в первооснову зло. Таким образом они как бы в этом смысле уравновешивают друг друга эффективные и неэффективные методы достижения результата. Вроде бы нет ничего ужасного. Только если не помнить о том, что все эти алгоритмы формируются в какой-то эгрегориальной среде под каким-то определенным культом и традиция здесь диктует бал. Традиция, а не свобода. Но мы же сейчас пробудив в себе первооснову свободу и очень хорошо пробудив, понимаем, что первооснова добро должна формироваться немножко иначе. И это дает нам возможность воспринять этот огонь чуть по-другому, чем это воспринимали бы обычные люди, которые живут обычной жизнью и ничего такого об язычестве не знают. Что же это за огонь такой? Только раз в год приходит сила, которая раскрывает первооснову добро и закладывает в нее, в ней эгрегориальный алгоритм. Эти алгоритмы очень просты, такие же простые, как и все язычество. Что надо делать людям, чтобы не воевать, а жить друг с другом в ладу? Что надо делать людям, чтобы жить в ладу не только друг с другом, но и со всем остальным миром, с нечистью, с лешами, с домовыми, с русалками, с другими представителями других видов. Что нужно делать людям, чтобы взаимодействовать с природой не как захватчик и оккупант, а как добрый сосед. И вот этот алгоритм закладывается в первооснову добро. Он порождение очень древнего огня, очень древней силы, которая вступает в свои права в ночь на купал. Но для того, чтобы тот дар, который дает эта сила, не пропал в туне, люди должны этот дар взять и в течение сорока дней удержать. И Для этого жрецы и волхвы рассказывали людям, что надо делать в этот и последующий день, чтобы дар Бога не пропал чтобы рожденный Бог не умолен был в правах, а все-таки стал бы главу всех. Потому что если этот дар, который он дает, будет людьми потерян, то потерян будет и сам Бог, потому что Бог это и есть алгоритмы. Бог это и есть информация, которая управляет всем. И вот этот дар мы получаем с вами в ночь летнего солнцестояние в ночь на купалу. Очень простой, очень простой алгоритм, потому что на первооснове любви можно воспринять только то, что уже есть в тебе самом. Я сейчас попробую это объяснить. Дело в том, что запрещено в этом мире изменять, насильственно изменять природу. Это оскорбление матери, это оскорбление силы. Бог, который рожден, он рожден таким, какой он есть. И человек, который рожден, он рожден таким, какой он есть. Плохо, хорошо, нравится, не нравится, не имеет значения. Так положено по природе. Таков закон языческий все, что сотворено природой, все нужно. А это значит, что все, что есть в этом мире, оно с человеком очень гармонично. И только от самого человека зависит, воспримет он этот дар или не воспримет. Те шаги, которые были на предыдущих мистериях, готовили сознание к этому восприятию. И последняя мистерия Бельтайна, она как раз на то и была заточена, пробуди в себе самое главное, пробуди в себе самое ценное, ты сможешь дальше взять этот огонь. Если это самое ценное не будет ограничено ничем, если ты его за эти дни, за эти 50 дней от Бельтайна до Купала не потеряешь, а наоборот взрастишь в себе эту ведьмачью суть которая станет единственным смыслом жизни, тогда этот огонь достанется тебе. Но этого мало, потому что силы твоей может не хватить, информационной силы очень яростный этот огонь, одному человеку этого много. Нужно, чтобы все, все взяли этот алгоритм, а это можно только лишь взять в том случае, если он абсолютно совпадет с тобой и с каждым живущим, находящимся рядом с тобой, с каждой травиночкой, с каждой былиночкой, с каждой животиночкой, с каждой русалкой, с каждым лешем, со всеми, со всеми. Что это за свойство? Оно пробуждается на бельтайне и доходит из своего пика именно купа, на купалу. Состояние, когда чужих нет, все свои, и в ночь на Купалу, у Купальских костров, собираются те, кого вы можете назвать своими. Приносятся дары духом места, потому что они свои. И это не жертвы, это дары. В эту ночь происходит обменный, ритуальный обмен дарами со своими. Мы жертвуем духом места, мы жертвуем нашей лесной нечисти, подарки, которые мы для них специально приготовили. А они дают нам какие-то подарки и обязательно в Купальскую ночь происходят удивительные находки, удивительные находки. Одна из таких находок вошла в легенду, это конечно же цвет папоротника, тоже парадокс, любой биолог вам скажет, нет, цветет. Но люди с упрямством год ходит искать цветок папоротник, зная, что этого не будет. Но раз ходит, значит на что-то надеется. Потом объяснили, говорят, что в эту ночь земля отдает свои клады и, мол, там где клад появляется, мы видим болотные огни, то есть вдруг какой-то свет начинает появляться, значит там будет клад. Почти точно, только под словом клад, надо воспринимать незарытые сокровища. Этот свет, невозможный свет, цвета папоротника, увидит тот, кто воспринимает этот огонь. Что же это за огонь такой, который можно воспринять зрением, которого нет в природе, в человеческой природе, но вдруг оно появляется это то самое сознание, которое сохранило в себе то самое ценное, которое невзирая ни на попов, ни на биологические знания, что папоротник не цветет, ни на э, понимание о том, что никакой клад из земли не выпрыгнет, все равно упрямо идет в лес искать папоротников цвет. Это тот, кто знает, что в этом мире может быть все и все связано со всем и все не таким, как ему оно кажется. И что леший в эту ночь вместо того, чтобы блудить тебя по лесу, может привести тебя к этому месту, где ты увидишь этот цвет папоротника. Только в том случае, если он почувствует в тебе своего. А как он почувствует в тебе своего? Вдруг должно проявиться вот это самое удивительное свойство какой-то первичный огонь который сделает тебя равным ему, а его равным тебе, чтобы он не увидел разницы, он не увидит в тебе чужака. И тогда этот огонь покажется. Когда русалка не потопит твой венок, который девушки традиционно пускают по реке Купальской. Когда огонь будет настолько яростным, что эта сила окажется неотличимой от символа молодого бога и в этом и заключается суть, за этим и заключается я. Мы должны пробудить в себе стихию огня и сохранить ее настолько сильной, насколько это возможно, потому что рождается молодой огонь. И если сила твоего внутреннего огня будет близка, хотя бы близка к силе его огня, то тогда увидишь цвет папоротника. А в каком же случае это произойдет? Если вдруг появится вот это внутреннее ощущение неотделимости себя от окружающего мира и от каждого другого человека. Если все люди, все-все, которые находятся в эту ночь рядом с тобой, будут чувствовать то же самое, тогда этот трансформированный огонь носили любви, то есть носили связи по самому простейшему качеству, которое связывает все, все живое, абсолютно все живое. Тот самый глубинный внутренний огонь, который подразумевает жизнь вдруг проявится в каждом. Именно поэтому в эту ночь испокон веков запрещалось запрещать не существовало больше никаких табу. Люди могли делать все что угодно. Они могли любить, кого хотят, где хотят, когда хотят и как хотят. Но только по любви. Невозможно было в эту ночь совершить насилие и жрецы строго-настрого предупреждали. Никакого насилия, никакого убийства, никакого надругательства над свободой воли. Только по любви. Все, что вы делаете, вы делаете только по любви, только то, что хочется. И не запрещаете никому другому. Понятно, что попы конечно исходили желчью от таких традиций и тем не менее каждый год люди убегали в леса и любили друг друга как хотят и ничего не боялись и нарушали все запреты, и нарушали все традиции и никто не имел права ни пожурить, ни сказать им ни единого грубого слова. И только тогда, когда не будет даже граммы неприязни, когда по этому глубинному чувству связи, которое мы называем любовь, принятие другого, как самого себя всего и без остатка, а это подчеркиваю, возможно будет только лишь тогда, когда свое проявится, когда не надо будет ненавидеть самого себя, тогда не надо будет ненавидеть и кого-то другого, ведь вся наша ненависть обычно проистекает из такого же аналогичного чувства каким-то качеством внутри самого себя. Вот когда этой ненависти внутри не будет, вот тогда будет возможна любовь, та самая любовь, безусловная любовь. Когда мы оцениваем того, кого любим, не по самому сложному качеству, а по самому простому. И это же чувство мы распространяем и на любой элемент окружающей природы, в равной степени, как и человека, мы любим и леших, и водяных и домовых и все то, что нас окружает и древесных духов и духов места. Это чувство, которое не описывается словами, это чувство принадлежности, чувство единения, когда мы суть одно, когда весь мир становится домом, потому что все, что есть в этом доме, это все семья. И вот это состояние дает рождение молодого бога, молодого купала. Если вы станете подобными ему, то этот огонь войдет в вас в большей степени и вы получите этот алгоритм, алгоритм как выжить дальше. Потому что с нами купала будет всего лишь 40 дней, он пройдет становление в этом мире и уйдет в темные миры на свои трансформации на свое обучение, чтобы потом на имболк вернуться к нам с новым ветром и новым словом. И преобразовав эту реальность, стать мужем, новым мужем земли на следующий, на следующий бельтайн. Но если люди не воспримут этот алгоритм победы, который он им дает, если они не удержат его в себе в течение этих 40 дней, то тогда не вернется молодой бог. А если вернется, то это будет тот, кого мать отвергнет. Она скажет, это не он, это не мой муж и будет выбирать себе другого. И вина конечно здесь будет только на тех людях, которые смолодушничали, которые не удержали потому что очень важное условие, все должны хотеть, все. Как в скандинавской традиции, о которой многие знакомые, которой многие из присутствующих занимаются, помните а, легенду бога Бальдра, но обратный случай, когда Бальдер погиб и ушел в Хель, Хель выставила условие, верну вашего верну вашу первооснову добро, верну вашу силу, но только в том случае, если все будут плакать по Бальдеру. Плакали не все и поэтому Бальдер не вернулся. А здесь обратная история. Все должны хотеть купал. все. Настолько сильно, насколько ждем мы, давно потерянного ребенка, дорогого родича, свою древнюю силу, которая даст алгоритм, с которым мы сможем победить, но только тогда, когда все вместе. Именно поэтому в этот праздник нельзя быть в одиночке, он же купала, он же в купе и мы должны быть вместе друг с другом. Поэтому если ночь летнего солнцестояния, вы найдете возможность презирая все запреты, игнорируя все эти препятствия, собраться вместе, там где вы находитесь, подтянуть единомышленников и большой компанией собраться у купальских костров, это будет величайшее действие, потому что в эту ночь нельзя оставаться одному. По традиции в эту ночь надо было на купальских кострах прыгать через костер. И прыгали обычно парами. Парами людей, которые любят друг друга в эту ночь. И нельзя было стесняться этой любви, потому что это чувство, которое не сходит из Бога. Это сила, которая способна изменить в вашей жизни все если вы ее примете, если вы ее не забоитесь. Прыгали через Купальский костер, очищение происходило в эту ночь и считалось, что те, кто прошли через Купальское очищение, весь год болеть не будут. И это правда. Мы много раз проводили эту мистерию, проводили ее на специальных местах нашего единения, на мистериальных местах и можно подтвердить, действительно, если хорошо напрыгаться через купальский костер, то на следующий год не чихнешь ни разу. Но это не все. С праздниками купалы совпадают еще так называемые русальные недели, почитания русалок, водяных дев. Девушки в этот период, обычно отправляли свои венки с зажженными свечками, тоже известная традиция, провожали вниз по реке, как бы загадывая, кто из них, какая судьба каждую ожидает, а, выйдет ли замуж или может быть смерть ее ждет. Всякое бывало, времена были такие, когда в общем детская и молодая смертность, это не было ни для кого удивлением чей венок тонул, тому не жить, чей доплывал и уплывал за горизонт, тому жить. Это очень древний архаический, отголоски архаического ритуала, когда еще э, наши древние пращуалы приносили человеческие жертвы и в данном случае это была жертва духу воды. Люди очень зависим, зависимы были от духов мест, в которых, которых они живут. И считалось, что русалки, потом он конечно был модифицирован и отправляли уже не девушку, а ее венок, но считалось, что русалки указывают на ту жертву, которая, которая падет в этом году. Потому что русалки, как дочери речного бога, видели будущее и определяли, кому уйти, кому нет, отлоски вот этого архаического ритуала звучит, конечно, страшновато, я понимаю, но вы должны знать истоки, истоки этих, этих праздников. Он очень древний. Очень. А потом, напоив огонь вином, накупавшись, окупались а тоже обычно коллективом, не поодиночке, принеся дары духом места и водяному духу и лесному духу, бежали в лес искать перунов цвет или цвет папоротника. И кому-то иногда удавалось увидеть странное сияние, которое отмелькает то зеленым, то желтым, то синим. И считалось, что тот, кто все-таки увидит этот цвет, обретает дар видеть и слышать и намерие понимать язык зверей и птиц, разговаривать с духами, видеть лешиха, русалок, мавку, навий. Всех тех, кем полон этот мир, но человек закрытый от этой реальности не видит и не слышит и лишь только тому, кто сумел пробудить в себе огонь древнего новорожденного бога, вдруг начинает видеть и этот свет, свет нового рождения, рождения нового мира и тогда все сходится. Тогда сходятся все четыре стихии, сходятся воедино и человек перестает быть человеком. Что-то происходит с его сознанием, оно становится абсолютно магическим, абсолютно волшебным, невероятным. Именно к этому эффекту мы с вами и придем. Что такое чувствовать сродственный огонь. Потому что, когда соединяются свои, огни объединяются. Как не ошибиться? Каждый сейчас создает новую реальность и она, понятно, будет не заключаться в самом тебе, только лишь. И поэтому очень важно безошибочно распознавать только своих, чтобы в твоей реальности не появились посторонние, которые будут ее губить, которые будут ее умолять, заставлять идти на компромисс с другими реальностями, когда, тогда как в новом мире нужен будет только договор и никаких компромиссов. И вот это распознавание. Именно об этом и говорили жрецы, когда выводили людей на купальскую мистерию. Они говорили, вы сейчас одно целое. Вы все вместе сила, когда вы порознь, вы слабы. В каждого отдельно из вас купальский огонь не зайдет в той мере, в которой должен войти. Просто физическое сознание не выдержит. Но если вы будете все вместе с родственными своими огнями, то притянется купальский огонь притянется сила светлого молодого бога и вместе с этой силой придет истинное знание прямо аккуратно в первооснову добро. Когда человек просыпается утром и знает, как ему надо поступать, что ему нужно делать, во имя чего ему нужно делать. И это знание, которое было не удалить из сознания, Но вот тогда были правила только все вместе. Сейчас правила немного, иные. В новом мире каждый имеет право создавать такую реальность и жить в той реальности, в которой вы хотите, но не в одиночестве же. Наверняка там будут те, кого бы вы хотели бы назвать своим. И это не обязательно люди. Но вот должно быть какое-то общее свойство, по которому вы своих соедините, а чужих не будете. И вы за эти 40 дней до следующего праздника должны быть это чувство безошибочно постичь. И данные этим. Это свойство, сродство со своими. Какое оно будет? С кем соединяться? Какие должны быть у вас общие характеристики, которые создадут множественность в купе, чтобы вы были? Стажденные вы были? Что у вас должно быть общего? Физиология, мысли, интересы, отношения к миру, потребности или что-то другое. И вот этот алгоритм, что именно должно быть, вы будете получать в эту купальскую ночь. И конечно же, как знак вспыхнувший внутренний огонь в районе центра Хара, в центре жизненной силы, по свадхистана чакре, как будто вспышка моментально свой. Но есть условия, и это условия тоже выставляли нам наши древние пращуры. Они говорили так, если вы хотите сохранить этот огонь, если вы хотите его приумножить, если вы хотите найти перуна в цвет, возьмите на себя обязательства. Во-первых, не лгать, Не в эту ночь, не в течение всего следующего шага до засыпающего воздуха не лгать, не убивать, не проливать кровь. это тоже важно и защищать землю, которая даст вам пространство для жизни, пространство для реализации этой самой реальности, которую вы будете делать по единственно верному сродству. И это все, что нужно. А в эту ночь запрещено запрещать, помните об этом это единственная ночь, когда вы можете позволить себе все что угодно и нет и не будет понятия греха, нет и не будет понятия неправильности, неуместности, никчемности, потому что будет вас вести огонь. Это драйв в эфирке, который вы сразу же ощущаете, когда испытываете потребность совершить правильное действие, соединиться с кем-то, взаимодействовать с человеком на других условиях, чем это диктует социальный мир, социальная среда. Так поступали люди, а волхвы, те самые жрецы, которые вели этот ритуал, строго-настрого следили, чтобы никто не мешал им своим морализаторством, чтобы люди хотя бы один раз нашли возможность объединиться друг с другом, а не воевать. Они нашли возможность соединиться своими огнями, а не убивать их друг другом. Обычно в такие дни были запрещены любые распри и плохо поступали, очень неумно поступали те правители, которые начинали в этот день войны, которые приносили в этот день кровавые жертвы. Это неправильное понимание силы ритуала и неправильное понимание сути магии Земли, за что, собственно, и пострадали. Но мы не будем думать о них. Мы будем думать о той реальности, которую каждый строит сам, реально строится на чем-то. И это что-то, две силы, энергия и информация. У вас есть энергия стихий, и теперь у вас есть информация, вернее будет, как Перунов цвет придет и вы ее почувствуете, вы ее увидите. Ну что ж, Мои пожелания вам следующие. Постарайтесь найти возможность эту ночь не быть в одиночестве. Ну во, постарайтесь. Не напрасно эта мистерия, этот ритуал всегда носил максимально массовый характер. Пращура наши, наши знали, вместе легче. Просто надо, чтобы это вместе было вами понято правильно, не вместе, а бы с кем, а вместе только со своими. Это хорошее время и подумать, и решиться, и, может быть, сделать правильные действия для того, чтобы осознать, кто вообще тебе в этом мире свой, по какому параметру ты его определяешь, и что нужно делать, чтобы свои всегда были рядом это больше, чем родственность, это больше, чем дружба, это выше этого, это клановость, это в крови и это надо пробудить в себе. Оно есть, оно никуда не делось, но оно просто спит, в замороженном, совершенно неактивном статусе находится это знание, это сила но в купальскую ночь есть возможность все раскрыть. Главное помните, ничего себе не запрещайте, ничего никому не запрещайте, ничего другим не запрещайте, ни у кого нет этого права. Даже жрецы, волхвы, друиды древних времен буди, магами ходили вместе со всеми в лес и вместе со всеми жгли купальские костры, потому что знали, так нужно, так нужно. Люди не выживут если будут порознь. Они это хорошо почувствуют в момент, когда начнет уходить воздух. Вот тут придет осознание полное. Но сейчас, когда сила находится в самом максимуме, нет нужды воевать за силу. В ближайшие 40 дней вы будете на пике своей активности, все. Не надо воевать за силу, нет нужды за нее воевать. Тогда за что воевать? за что уничтожать? Может быть, просто надо по-другому организовывать свое пространство? Надо просто по-другому понимать, кто свой, кто чужой, не по вшитым алгоритмам, какие спускают социум, а почему-то очень другому, глубинному. Так формируются магические семьи, так формируются магические сообщества, когда объединяются силы. И вот ради объединения этих сил, в эту купальскую ночь, постарайтесь найти своих.